которые в этом году открыли свое уже третье заведение. Блин, как нам не хватает здесь таких ребят. Вы приехали несколько лет назад и у вас уже три ресторана. Одна ремарка и идем дальше. Давай. Давай будем называть это все-таки ну там небольшие кафе, потому что для нас в традиционном понимании для тех ребят, которые смотрят, ресторан это немножко ну там более такого. Окей, okay, у вас не три кафе, заведения. Не кафешки, но да, наши, так скажем, как знаешь, может, многим это не понравится, такая формулировка, но мы, я пришел во Флорешту работать, и девочка была из Питера, кстати, и такая говорит, вы тоже по-русски говорите? Я говорю, да, ну вот мы тут с женой немного там, пытаемся организовать, она говорит, я уже здесь третий раз прихожу и думаю. Кто же сделал такую лялечку? Это <смех> ну, вы. Я вам скажу, что ну, вот конкретно в то, наше третье заведение, последнее. Я почему зацепился за эту формулировку лялечка? То есть это, наверное, и наше каждое детище отдельное, за которое мы переживаем ежедневно, если хочешь, там, 24 часа и 7 дней в неделю. Ну, это такие. наши кафе с, с нашим коллективом, с нашими людьми, с нашими гостями. Ну, это, да, три В общем, три заведения. Да. Вы несколько лет назад приехали, у вас три заведения зафиксировали. Да. Я просто в эту субботу выложил видео с парнем, которому 23 года, у него свой ресторан Фигеро дафож, и мне в комментариях пишут бред какой-то, бред какой-то. Ага. Поэтому мы, чтобы сэкономить время, мы оставим ваши линки на Instagram э, в описании, да да. да? да. И чтобы люди могли увидеть, что за несколько лет что реально что это не открыть, фейк, что это не фейк. Хорошо. Окей. Кто придумал всю идею этой концепции? Ну вообще. Все концепции нашей кафе мы придумываем, безусловно, сами. Вот. И что касается этого кафе «Ду Норте», мы изначально, когда увидели это помещение, у нас сразу в голове заиграла картинка, что мы бы хотели создать что-то такое, может быть, деревянный домик в горах, что-то связанное с лесом, что-то связанное с севером. Ну, хотелось обыграть эту, скажем так, модную скандинавскую стилистику, но в необычном виде. То есть не просто белые стены и э, лаконичная мебель, а что-то более интересное, сделанное своими руками. И, соответственно, у нас родилась, родилась концепция э, Дунорты. Э, мы с Лешей весь ремонт, да, это <laughs> страшно, но это было так, мы делали сами. Вы вдвоем? Мы вдвоем, моя мама и Лешина сестра, и ее муж. Они приезжали из России нам помогать. Э, для того, То чтобы столы, не все знаю, стулья? Столы... Все столы сделаны Лешей. Он сам все это делал. А, мы находили вот эти вот а, деревяшки, вот, а, находили их в лесу, ездили в лес, прямо собирали их. В смысле, эти доски? Да, вот эти. Это стволы. Это мы на барахолке взяли. Это была половина катушки электрической. Мы взяли, да, да. То есть, и самое интересное, что до этого мы никогда ничем подобным не занимались, то есть для Лёши это был тоже такой первый опыт, ну уже второй после «Хангри байкера», но важно сказать, что он не занимался никогда ничем таким… Столяркой там какими-то там… какими-то какими в Екатеринбурге, в центре города мы жили, у нас пилы не было, не говоря уже о таких вещах, то есть мы все это делали сами, обжигали сначала. Вот потом а, завозили вот сюда в кухню и мама шкурила прямо вот этой шкурительной mm -hmm. машинкой, mm -hmm. не mm -hmm. как называется? шлифовальной наверное. машинкой, да. И как-то у нас все так получилось совместными усилиями. Очень многие артефакты мы привозили тоже из России. Вот а, Снегоходы идти нет. После того как мы открыли кафе, люди стали узнавать, что у нас все такое связано с Севером. И один из португальцев а, наш хороший знакомый, он принес нам вот эти штуки, вот эти снегоходы. Он говорит, я подумал, Класс. что они классно пишутся в ваш интерьер. И просто подарил? Да, да, да. Да. да. Ну, вот. я вижу, что есть вещи из России, да, да. под Ну Да, под стаканники это вам приезла, действительно. Вот радиола, например, она причем работает, вот мы ее нашли на мусорке, скажем, шли-шли-нашли, притащили, там чуть-чуть провода поменяли, все работает. Фотоаппарат. Это да, это тоже привезли из дома. Это из моих России. родителей, да, моих родителей, старый фотоаппарат. Ну и подсвечники мы тоже собирали по всяким барахолкам. Старались создать что-то такое интересное. Не а вдохновлялись просто... чем? Проли Инстаграм листали какой то или что-то читали, смотрели? Нет, мы смотрели, мы на Пинтересте смотрели а, именно какие-то дизайны даже не кафе, а именно лесных домов, то есть дом, mm -hmm. домики в горах. Вот. да Да-да-да, какие-то такие охотничьи, э, пристанища, что ли. Нам хотелось создать вот подобное, подобное здесь. Вот, например, что, что тоже стоит отметить, когда мы открыли уже Дун как я уже сказала, многие вещи стали к нам сами приходить, многие вещи интерьера. И, например, девочка одна, наша тоже хорошая знакомая, Даша, она нарисовала специально для нас картину. Вот, которая uh -huh. изображает такой северный пейзаж. Мы ее похоже на Норвегию. Так... Да, ну мы вот очень так в То есть Ду Норд это не Норт Португалии, это Норт, Всего. это север. Ну, ну в север, в север вообще, север в его комплексном понимании. Mm. Когда к нам приходят сами португальцы, они говорят: "Ой, Ду Норте. У нас ассоциация сразу с алдеей, то есть с uh -huh, деревней, uh -huh. с португальской деревни, где-то там на в горах, Португали. да, на севере. Вот. Ой, говорит, у нас такая же вот мебель подобного плана, то есть грубая, но в то же время уютная, вот. И европейцы, когда приходят, туристы, они видят а, север своих стран, то есть там это север Отзывается. Европы. Да, да, у да. Каждого по у каждого по-своему. У каждого по-своему. Когда, безусловно, приходят русскоговорящие. Ребята, они с первого взгляда не понимают, но потом вот эти вот мелочи замечают, это очень Советские приятно. Советские лыжи, например. Да, это очень приятно, что они подмечают и потом подходят и говорят, ага, вы говорите по-русски. Я говорю, да, и так знакомимся с новыми людьми. У вас я вижу фотографии, э но ну, мне кажется, это горы, это Урал. Назовем это так. Или нет? Ну, это отчасти, так скажем, вот, такой подготовки интерьера, ну, это На не Урал. На фотографиях Урал или нет? Нет, не Урал. Окей. Я вижу снегоходы, я вижу лыжи советские. Да, лыжи советские, да, они приехали из Башкирии. Коньки, Коньки а, фигурные, но они фигурные, поскольку вот в чистом виде конькобежных коньков не было, потому что я занимался конькобежным спортом достаточно длительное время, и эта отсылка к льду, к зиме, она, безусловно необходима. То есть сердечко мужское, это... Тоскует или нет? Ай, Ром, тоскует, тоскует сердечко. На самом деле сердечко у многих тоскует, на родине же остались родные, близкие, коллеги, но слава богу уже не 90-е, общаемся, поддерживаем связь в мессенджерах, а со многими коллегами и фрилансерами продолжаем работать удаленно, но не мессенджерами едиными. Иногда нужно и деньги отправить и семье, и по работе, к счастью сейчас многие вопросы, включая денежные, можно решить моментально. Я часто отправляю деньги и в Россию, и в Украину. С CoronaPay это можно сделать моментально, с карты на карту и абсолютно бесплатно. А еще, например, нужно отправить деньги родителям, а у них нет карты. Или иногда бывает, что люди боятся называть номер карты для того, чтобы им переслали деньги. С CoronaPay вы сможете отправить деньги, указав только имя, фамилию и номер телефона. А получить перевод они смогут в одном из тысячи пунктов выдачи денег. Или зачислить себе этот перевод на карту самостоятельно. Я иногда перевожу деньги в Беларусь, там многие именно так и делают. В Коронапэй очень выгодный курс обмена евро на доллары, рубли, гривны и другие валюты. И самое главное. Перевод в Украину, в Россию и многие другие страны абсолютно бесплатный. По сути, это как обменять свои евро по очень выгодному курсу. И еще одно. Приложение настолько простое и удобное, что им могла бы воспользоваться даже моя бабушка. В общем, если вы делаете переводы из одной страны в другую, переходите по ссылке в описании, скачивайте приложение, поддержите блогера, пользуйтесь CoronaPay и сами зацените. Это отличный сервис. Можешь мне рассказать историю о каждом из этих аксессуаров? Я не знаю, лыжи. Вы лыжи привезли с собой? Лыжи у меня привезла мама. Лыжи из Башкирии. Они были очень долгое время у моего отца в гараже. Он не разрешал их выбрасывать. Говорил, что будет на них ездить, кататься. Обычно в гараже у наших людей должна быть одна лыжня. Как у вас произошло, что у вас две? Ну вот. Так и произошло. И... Было очень забавно, потому что мама летела а, сюда в Португалию а, в какой-то из летних месяцев, например, в августе, предположим, mm -hmm. и ah. в чемодане у нее были разрезаны ah. вот эти лыжи, раскрученные ah. вот эти палки. Я говорю, мама, я надеюсь, таможенники не откроют твой чемодан и не спросят, женщина. В Португалию, вы нормально? Да, это было очень смешно. Со своим, да, со своим самоваром, скажем так, приехала. Еще у нас есть такой небольшой фетиш. Мы а, собираем старые книжки uh -huh. на всяких тоже барахолках здесь. А, лучше, конечно, если эти книжки, например, каких-то русскоязычных авторов. Пастернак, наших. Да, например. Пастернак у нас а, был, кстати, Достоевские бесы, но его украли. На вот. португальском языке. Да, да. У нас а, есть такая небольшая коллекция книг, а, так, русская классика, но на португальском языке. А здесь мы не смогли поставить книжку русской классики, она слишком тяжелая, сразу бы упала на стол. Mm -hmm. Поэтому мы взяли просто Фережды, Натал, португальские сказки. Вот все. эту экспозицию да. делал Лёша? Идея была моя. Я ему всегда объясняю, что я хочу, а вот пусть он это делает. Mm -hmm. Я говорю, я ничего не знаю, вот я вижу это так, так. И вот эти вот все крепления, все он сделал, да. Мама вязала носки. Вот. Ну, у нас коллективный труд. Мама здесь или мама в Мама здесь. Ага, понял. Да, То да. есть она в семейном бизнесе? Ну да. Можно она? сказать. Можно сказать, да. Понял. У нас еще собака <laughs> тоже в семейном бизнесе. Понял. Да. Идем дальше. Mm -hmm. это, не, это не Урал. Нет, это не Блин, Урал. Я это думал, просто, это Урал. Просто картинки. Да, мы думали поставить э, фотографии э, каких-то уральских наших гор. Но потом нам показалось это слишком очевидно, понимаете, мы любим вот так вот невзначай, угу. чтобы люди вот сами догадывались, это интереснее, потому что можно было просто написать там Урал. «Россия», да, Россия. или «Урал», ну что за глупости, Согласен. конечно нет. Мы тихонечко так, для интеллектуальных товарищей. Д -д Догадывайтесь. Да, догадываетесь, потому что тоже лыжи сначала тоже не все прочи прочитывают, потому что видно плохо, но потом люди сидят, разгадывают, ой, что это, это по-русски написано, Быстрица. Что это за алфавит такой, да? Да, да, да. Коньки. Коньки вот мы привезли из Екатеринбурга, купили на Авито, и мы сначала искали коньки для конькобежного спорта, которые более спортивные, это mm -hmm. не спортивные, это фигурные, mm -hmm. потому что... Леша занимался коньковежным спортом в Екатеринбурге, и мы хотели тоже это немножечко такие акценты расставить. К сожалению, не нашли спортивный, поэтому если кто-то, у кого-то они есть, присылайте нам, мы вам бранчи, вы нам коньки. Вот. И повесили вот эти, мне кажется, они очень хорошо вписались. Очень классно вписались. Да. Давай сэкономим людям время и скажем, тем, кто мечтает открыть свой рестик или кафе или какое-то заведение в Португалии. Что самое сложное в этом бизнесе здесь, в Португалии? Вести или открыть-то можно? Открыть ну, вот, вот раз-два, сто тысяч и погнали. Вообще, вообще не вопрос. Да. там некоторые говорят, сто тысяч. За сто тысяч евро, я вам скажу, что много чего можно сделать. Вот по мне так. Даже пять лет назад и сейчас по мне так. Вот скажу прямо, если бы у нас было с Машей 100 тысяч евро, как я тогда рассуждал, да я бы двери сапогом открывал к любому арендодателю, понимаете. Но если у тебя 100 тысяч евро нет, то тогда здесь уже играет, наверное, роль другой ресурс. там Твоя настойчивость, там, твое желание там, вовлечься и... Там, не упасть духом, когда тебе 10 раз отказывают, а на 11 могут не отказать. Конечно, элемент случайности здесь тоже присутствует. Но, безусловно. Но безусловно. Надо дойти вопрос, до, до 11 вопрос, раза. Вопрос, нужно дойти до 11 раза? Как мы искали помещение, например, да, с банальных вещей. Мы заходили в каждую дверь на английском языке. Можете представить? Просто вот заходили там, где нас интересовало. Это, знаешь, это вопрос возмущения, потом это принятие, потом это какое-то осмысление. И ты делаешь какие-то выводы, потому что у тебя информации первично никакой, черпать ее из тех соцсетей, что тебе предлагают, но это как минимум не дальновидно. Там рассказывают на различных каких-то, что вот ребят посмотрите это мое видео, завтра поедете. Ребята, не бывает для да, чудес, но ну, поймите я правильно. Да. Если есть сотка, некуда девать, как бы можно вкинуться и посмотреть, что из этого будет. Но да. для, если ты, скажем так, хочешь немножко более бизнесовым доказать себе и там заняться любимым делом, то надо вникать в вопросы да. и нужно получать больше информации что на Что самое сложное? Самое сложное, когда ты приехал в Португалию? Приехал в Португалию, открыл ресторан, работаешь, идет код. Первый год, второй год. Ничего что не вы... происходит или что? <смех> ну... <смех> не происходит открытие второго, третьего заведения, как у вас. Ладно, мне кажется, что это персонал. Давай так, давай так, скажи мне, пожалуйста, это персонал или это не персонал? Нифига не так. Это не персонал. Ну вот представьте, то есть мы работали первый год вдвоем. Можете себе представить, какое это было испытание? Вдвоем работать в кафе? Причем вы не из этой сферы. Там В России вы этим не занимались, занимались. Не занимались. То есть это был такой экспромт, понимаете? Есть такой стереотип, что можно приехать на берег океана, открыть кафе и наслаждаться жизнью. У вас такое было или нет? Баланс между жизнью и работой. Но началь, на начальном этапе это, если ты ограничен в ресурсах, если у тебя жесткие бюджетные ограничения, то это бред. То это бред, безусловно. Надо просто работать и работать. Жесткие бюджетные ограничения, если ты понимаешь, о чем я. По финансам, по времени, по, я не знаю, там, по знаниям, по языку. Если у тебя они жесткие, то, то как бы не будет баланса, вы поймите это. Что нужно вникать в это ежедневно, переживать. Я не знаю, ну, наверное, если ты хочешь, чтобы... Люди это почувствовали, которые к тебе придут. Если ты сделал на вялого, на холодного, так скажем, понимаешь, скинулся и ждешь, там, когда там дядя Ваня придет из холодной бани, но он не приходит, пойми, просто так. Клиенты, они не дураки, они голосуют рублем, вы поймите Конечно. это. Они приходят, они чувствуют. То есть мы год работали вдвоем. Можете себе представить? То есть у нас было кафе, мы сдавали велосипеды. Я успевал готовить. Ну, успевал, не успевал. Другой вопрос. Успевал готовить, поругаться, настроить велосипед, накачать колеса, поговорить с гостями. И это длилось на протяжении года. Чтобы потом это более-менее каким-то образом осмыслить уже. Там, сделать какие-то выводы, сказать, ребят, ну как минимум я так больше не могу, да? Вот Надо что-то менять в этом. А как максимум мы должны не масштабироваться, но делегировать полномочия, делегировать что-то для того, чтобы зарабатывать больше. Потому что, ну, это ограниченная история. ты работаешь вдвоем, да. у тебя есть пропускная способность. Да. Ну, как бы, сколько ты можешь прокрутить? Сколько? Ну, сколько? Ну, 300-400 евро в день? Ну, наверное, но это максимум твой. Причем, я извиня... ну, при каких-то, ну, там, условно усредненных ценах, там, и так далее. Ну, все, как говорится, наработались. А Получили вот... по 1000 евро. В лучшем с... Да, да, в лучшем случае, наверное Реально приехать сюда с соткой, например, и сразу делегировать? К твоему комментарию я согласен полностью на 146% Персонал решает если ты приехал и не собрал команду, и не поработал с ними, не посмотрел вообще, кто каждого, там, чего стоит. Это, понимаешь, такой перманентный, там, живой организм, когда тебе необходимо, там, там своим каким-то, там, не знаю, там, репутацией, делом, понимаешь, там, вовлеченностью его организовывать, если ты хочешь, чтобы это, ну, там, более-менее как-то слаженно работ, работала, помимо всего прочего, помимо клиентов, помимо меню, помимо там, я не знаю, соцсетей и так далее. тут это все в, в такой, в совокупности. То есть тебе необходимо самому полностью там в этом, по крайней мере, я считаю там, вариться. Потому что люди это чувствуют. То есть вот ты можешь... должен сам брать фартух, надевать и идти... Есть ограничения. Есть ограничения по языку, например, у меня. То есть я, у меня, как правило, ребята работают только русскоговорящие. Практически на 99%. процентов. Да. бывает иногда, что... Комбинировалось, но это редко. Но в этом проблема, то есть Потому она... что ты не говоришь по-английски и по-португальски. Ну, я говорю, там, и, там Или... так, изъясниться я могу, там, но да. для того, чтобы меня услышали и слышали меня, то да. есть, ну, там, чтобы было полное взаимопонимание, это... мы должны все-таки, ну, там, разговаривать на одном языке, элемент, я вам скажу, там взаимопонимание в коллективе. Элемент э, взаимопонимания между мной и коллективом. Понимаешь, все равно мы там, как говорится, как собственники и все остальные там, скажем, иер, ну там, не иерархично, но линейно, да. Э, все друг друга должны понимать. У них должны быть там, ну какой-то, ну там, там, один язык как минимум, там, даже пусть это укра... укра... русско-украинский. У нас все прекрасно понимают. Там, если хочешь Чтобы там... они понимали меж... между строк или что? Чтобы... Ну, если ты говоришь do он же понимает. <связь> Я не могу говорить каждый раз do понимаешь, но... Ну, наверное, какое-то может быть представление о там работе, о там производительности труда, о.. В том как должен взаимодействовать коллектив, то есть насколько ты должен быть эмоционально там, в этой истории вовлечен. Мне кажется, что есть определенный барьер, если есть, условно говоря, там, англоговорящие там, и португалоговорящие, я не говорю о всех прочих нюансах, то есть они все равно присутствуют, понимаешь, так или иначе. То есть если, условно говоря, в коллективе там, есть там, один там, какой-то человек, там, не там, ну, другой там, национальности ты не можешь это, вот этот живой организм настроить так как тебе хочется. Все равно рано или поздно ну, там, происходят какие-то там недопонимания, какие-то конфликты, они так происходят. но в этом степени ты в большей степени ну, там, ты можешь их быстрее погасить так скажем, на уровне там, там, там своего изъяснения, все понимают, что ты хочешь вот, на счете раз не без нюансов, не без конфликтов. Но если еще это будет обусловлено, там, к сожалению, там, другим языком для меня там, и для Маши, это будет еще сложнее. Угу. Безусловно, персонал на первом месте. Ну В Реально приехать сюда с России, из Украины, привести деньги, просто взять управляющего, который все это организует? Мне кажется, что это не работает. Не работает. Мне кажется, просто что это надо работает. самому становиться это у плиты это и это показывать. Не у плиты, не может быть, не у плиты. Ну То есть у тебя может быть разная вовлеченность, но ты должен понимать все процессы. Я не говорю сейчас про опыт, там там каких-то ведущих там ресторатор там у вас, да, или у да. нас или там я не знаю. Я не знаю, как у, у других по-другому. Я просто вижу... Я, я вижу просто, например, там в других заведениях, похожих на мои, когда я прихожу, да, я понимаю, кто там работает сейчас. Там работают сейчас там собственники, там или там ребята, которые там сами вот э, живут в этом кафе и там они готовят, и они там делают обратную связь. И когда их нет или когда это, скажем, на аутсорсе полностью, это чувствуется. И мне не хочется туда возвращаться, как правило. То есть, когда мы начинали с Машей работать, не знаю, это мы уже потом проговорили. То есть я говорю, я бы хотел, например, чтобы было обслуживание, была атмосфера, были там э, гости и там люди у нас. То, как я это вижу, как хотелось бы, чтобы мне, меня там, не знаю, э, в заведении общепита так ненавязчиво, обаятельно обслуживали. Вот это такой нюанс. Вот если... Это тебе удается настраивать без твоего участия. Я просто хочу с этим человеком встретиться и сказать, слушай, дружище. Научи меня. Дайте, дайте, дайте мне. Я готов за что-то там просто этим опытом, этой компетенции обладать. Но пока, наверное, не получается конкретно у нас. Без нашего там, ежедневного вовлечения создать то, что есть. Там, вот. Получается у вас собрать здесь русскоговорящую команду? Получается настолько, насколько это возможно, но вот, к сожалению, там два активно работающих заведения из трех, одно вот сейчас э, в стадии такой э, бизнес-паузы. Э, Бизнес паузы, бизнес такого, ну, осмысления я имею в виду на короткий то есть оно такое, с, к, краткосрочное, то есть там месяц-два мы там определимся, где, что и когда, но в том числе, в том числе, это, конечно, вопрос сейчас особенно, очень там остро и так животрепещущее, это не для красного словца, конечно, вопрос, это ребят, людей, которые хотели бы там, работать в этой отрасли, там, с нашими там правилами игры, с нашим коллективом и так далее. Но вот, к сожалению, есть. В этом если сложность. нас кто-то смотрит из Житомира, например, или, <с <с <с или <с из разницы... Самары, он может приехать сюда Р и работать. Ром, Ром, неважно откуда. То есть, э как показывает, знаешь, вот э небольшой такой опыт работы в этой сфере, вот я скажу честно, у нас работают 19-летние, там неважно откуда они. То есть, если человек у него есть желание, если он порядочный, добросовестный, у него желание работать, там, зарабатывать, там что-то планировать в свою жизнь, я готов разговаривать с любым. Ну, понятно, вот опять же с нюансом русскоговоря... русскоговорящего там, такого формата, ну, языка, с любым. То есть тут нет никаких противоречий. Там в этой сфере тебе нужно быть максимально открытым для всех. Потому что, ну. Тебе как собственнику. Ну, Или мне, кто, мне кто. Мне как человеку, который там. У которого состоит там процентов работы. Именно взаимодействие с людьми, прежде всего, это с, там, с твоим коллективом, прежде всего. Потому что он меняется, у людей там разные какие-то, может быть, представления о жизни, там, и планы и так далее. То есть, так или иначе, все равно перманентно, но твой коллектив, он там хочет этого, нет, обновляется. И они должны там, там, каждый его сотрудник, который остается, да, кто-то уходит, он должен оставлять там. Он должен, вернее, обладать. Там, частичкой ну, да, этой парадигмы и философии того, что есть. То есть он, человек новый должен с первых минут, ну, скажем, почувствовать, какая здесь атмосфера. Там, да, она рабочая. Да, она там, активная, она эффективная. она надо доброжелательная. Она там, если хочешь, с хорошим чувством юмора, там, с эмоциональным интеллектом и так далее, и так далее. Это немаловажно для того, чтобы пройти адаптацию новому сотруднику. Ему необходимо с первых минут. То есть первое впечатление, оно не обманчиво, к сожалению, оно не обманчиво. Если ты пришел в заведение, и, то человек, который там, тонко чувствует атмосферу, он сразу же там, для себя сделает вывод. Как минимум, как максимум посоветуется там, с тем, с кем он пришел, чтобы сверить часы, так ли это, да, так. То есть, как, например, я это делаю. Я сразу же понимаю. Если меня встречают, говорят, а вас ожидают? В смысле ожидают? Вы спросите меня, они ожидают, не ожидают ли меня? Отпросите, вам столик на двоих или нет? А вы резервировали? Да нет, я не резервировал. Я пришел стихийно, понимаете, я пришел экспромтом, я пришел сюда там, э, э, э, там эмоционально, То есть мне сейчас захотелось. Если у вас нет места, вы просто мне сразу скажите. расскажите, ну, не задавайте мне вопрос, ожидают ли вас или резервируете? Это ты Вот так тебя такое правило сформировалось но, по ходу э посещения Мне кажется, что в сфере гостеприимства ну, нельзя так говорить. В принципе. Ну, видимо, для такая традиция. Но если стоит очередь, безусловно, я не буду там ломиться, ну, знаете, да. на барную стойку, говорит, ребята, там я сейчас рубаху порву, пустите на свободное место, или я в туалет, а потом Юрку, ну нет, безусловно. Но там элементы какого-то вот первичного встр встречать должны ну, вот, под, немножко по-другому. Чем ты занимался в России до этого? <связь> Хотелось бы сказать, чем я только не занимался. Но, Но ты нет. занимался в сфере, у тебя бизнес был в сфере обслуживания, в нет. сфере сервиса. Нет, я всегда работал по найму, это было работа, как правило, наверное, с цифрами. Может быть, отчасти, а... от отчасти, отчасти. может быть, из академической среды. Может быть, я, работая с цифрами и со словом иногда, соскучился по какому-то общению, и это, знаешь, потом вылилось каким-то образом в уже вот в этот... Как ты говоришь, маломальский успех э, коммуникации с людьми. Вот о чем речь. Коммуникации с людьми. То есть. То есть ты чувствуешь, как должно быть, и ты делаешь так, как оно должно быть, но, даже нарушая правила, типа резерв, резервы, столовые. Ну, это такое. не правило. Это не правило. То есть, ну, там, правила, там, э, они должны быть ситуативны. Наверное, по, в других заведениях по-другому, я согласен, где ты можешь только, например, есть такие заведения, где ты не можешь больше двух часов сидеть. Угу. например, два часа все, как говорится, извините, отваливайся. <laughs> поел, как говорится. Ребят, ну, это коммерция, я понимаю, где да. все поставлено на такой поток, что ты работаешь с 7 утра, ресторан, если мы можем представить, с 7 утра до часу ночи. Вот на кружок. Мы работаем до 4 часов дня, за это время мы должны успеть заработать, мы должны там, заработать на зарплату, покормить людей, там, сделать какие-то выводы, получить хорошие отзывы и пойти дальше. Ну, как бы ограниченный промежуток, то есть это такая узкая специфика. И к вопросу, не то чтобы как чувствуешь и не чувствуешь, Но вот конкретно может быть это и есть может быть баланс между там, там работой и личной жизнью или жизнью. Работа с 9 до 4, но потом все равно понимаешь, что у тебя есть закуп и все остальное Она все равно не превращается в личную жизнь Она все равно там э, замыкается на каких-то обсуждениях моментов работы кафе В любом случае Но Поэтому если то, ты хочешь, чтобы чувствовали люди там твоем настроении то, как ты себе представляешь обслуживание людей там, в кафе или в ресторане Безусловно, тебе необходимо там находиться Дорабатываете интерьер? Что-то новое привносите? Да, безусловно к Новому году мы уже готовимся. В Лиссабоне, сколько я знаю, уже все, все готово к Новому году, в Порту еще нет. Вот, но на следующей неделе мы будем устанавливать елку. Мы ставим здесь большую елку, и наше кафе по-особенному начинает играть именно в рождественский период, потому Субежная что музыка? И, в муз... в целом атмосфера? и музыка, и атмосфера. У нас специальный плейлист, вот мы зажигаем саламандры, зажигаем наши буржуйки. Очень уютно как людей не выгонишь вообще. Не выгонишь? Нет. <свят> а лимита у вас нет, как Леша говорил? Два часа и погнал. Нет. Нет, <свят> да? <свят> нет. Мы рады всем, Будет это чашка эспрессо или три тарелки. Но лучше три тарелки. Кстати, у вас отзыв 4,8 на Google, по-моему, здесь, в этом Норд... Ну, мы стараемся, Ром, это, это, вот так. Это, это конкуренция, это конкуренция, куда деваться, куда деваться. Это очень круто. Это работа ежедневная, безусловно, да, да. Раньше мы этому значения много не придавали, я могу сразу сказать. То есть вот, когда мы начинали работать, говорят, а почему вас нет на Google, там, на Trip. Можешь себе представить, то есть мы работали, можно сказать, полгода, и как-то однажды девочки там, туристки, которые пришли к нам в первое заведение, когда мы работали в МП, почему говорят, вас нет в соцсетях? У меня было такое дикое представление, вот насколько, чтобы э, все понимали, насколько было э, там, понятие о том, как это работает конкретно в этой отрасли, конкретно в этом городе, что соцсети решают и что тебе необходимо э, прийти к э, потребителю, что он сам к тебе ногами не придет, как он у тебя узнает, да. и что ты думаешь, что все отзывы у остальных накручены, а ты такой будешь э, деловой, тут э, традиционный, ребята нет. К сожалению, для того, чтобы тебя оценили и тебя, как, как минимум, чтобы тебя нашли, а потом уже оценили, необходимо людей привести, Нужно к ним прийти. Посредством соцсетей, посредством локации, посредством Google Maps, uh, Google a, a. Да. Кто yes. отвечает из вас двоих за соцсети, за продвижение в Digital, за Google Maps, Trip ой, TripAdvisor? Mm -hmm. Ну, этим занимаюсь я. Uh... То есть, ну я бы не сказала, что мы прямо сумасшедше заморочены на продвижении там в Инстаграм или в э, Фейсбуке. Google, да, Trip, да, но мы тоже, мы, наша задача, как Леша говорит тоже, не нарочито выпячиваться, а, скажем так, э, аккуратно направлять. Вот. А мы не запускаем рекламу, вот этого вот всего мы не делаем. Мы хотим, чтобы люди... Искренне говорили нам, если им нравится, если им не нравится. То есть, если человеку что-то не понравилось, например, у него был там отстойный кофе получился, и ему он не понравился, и он написал об этом отзыв. Мы говорим, чувак, слушай, приходи к нам, мы тебе вернем деньги. На самом деле, и у нас было такое, к нам пришел человек, и мы ему отдали деньги. Потому что я считаю это честно, если он написал, мы, соответственно, этот отзыв приняли, мы с ребятами поговорили, почему так получилось, в чем, в чем была проблема. Вот. Я считаю, это лучшее продвижение, когда ты работаешь с отзывами, когда ты смотришь на самом деле, пусть даже они тебе поставили пятерку, но они написали, да, все было круто, но, например, официант, например, там, слишком медленный был или, я не знаю, дали ему подгоревший кусочек хлеба, например, ты уже поймешь, что окей, да, он мне поставил пятерку, он мне дал аванс, но, значит, в следующий раз я должен 40 раз посмотреть на этот кусочек хлеба, не дай бог, он будет подгоревший. И вы <свят> <слушать>. <свят> ну, поэтому я не скажу, что да, что мы там продвижением занимаемся. Мы просто стараемся следить и читать отзывы, у нас все читают отзывы. И реагировать. И реагировать, да. То есть у нас весь коллектив, у нас, если там какая-то какая-то случится негативная оценка, у нас все смотрят и все начинают расстраиваться, потому что… А есть система мотивации коллектива, которая привязана к отзывам? <свят> Это зависит от, от ситуации, безусловно, если отзывы, говорят какие-то, о каких-то выдающихся вещах, мы поощряем наших сотрудников, да, а и, ну, если каких-то негативных, мы их вместе анализируем. Это скорее повод для совместного анализа и для улучшения нашей работы. Ваши друзья из Екатеринбурга, которые вот смотрят за вами, узнают ваш успех ваш или какие-то результаты, вот что они говорят? Вот они хотят? Тоже приехать сюда или нет? Знаешь, я тебе скажу, мы, наверное, уже не в том возрасте, <смех>, чтобы за нами следить. Ну, как, наверное, сказала бы моя мама, знаешь, все делается в свое время. Как бы это, знаешь, тоже не звучало, заезжено. Но когда мы уже переезжали с Машей в таком, мягко сказать, осознанном возрасте, по крайней мере, я точно что там ребята, с которыми был какой-то круг общения, они уже там, у них были семьи. реализованы, да? Да, да, наверное, там, то есть хотели бы, нет, то есть они были чем-то обусловлены, ну, там. Насколько это серьезно, ну, как бы дети, наверное, тех, у кого их нет, ты, наверное, не поймут, а те, у кого есть, они понимают, что, слушай, ну, куда ты, как говорится, стартанешься. Если у тебя там ипотека и непонятно, что там э, получится. Ну и даже не ипотека, дети, школа, садик. Там какие-то там врачи, семья и так далее. То есть ты уже настолько сцеплен всеми этими историями, что очень мало шансов, чтобы тебе все это, как говорится, отрезать и а как у вас получилось так бросить А что бросить? Ну хорошо, работа, окей. Ну там, что ты еще? То есть вы ничем не рисковали? Ну... Каким-то, ну, например, там, возможностью потери времени, да, безусловно. Ну, понимаешь, риск это вообще, ну, любое, скажем, место, там, смена, там, социализации, любое, это всегда риск, а тем более еще это связано, если с коммерческими вопросами, это риск двойной. Я не говорю уже о каких-то личных вопросах и так далее. То есть ты понимаешь, что это накладывает определенный отпечаток, то есть это проверка тебя, там, как человека, ваших отношений, там, и так далее, и так далее. А если работа, там, реализация, там, другая страна, другой язык, полностью отрезанные там, там, социальные связи. Но ты об этом думал в Екатеринбурге или ты ну, это понял здесь? Ну, я не знаю, может быть, мы с Машей так достаточно, самодостаточно, ну, само, достаточно автономные, общаясь там друг с другом и так далее. То есть э, нам интересно вдвоем, как да. бы там ни было сложно, то есть мы все равно обсуждаем любые темы и так далее. То есть, поэтому я не боялся там оставаться там в каком-то закрытом пространстве один на один конкретно с ней, да, и там думать, ё мое куда бы мне там, я не знаю, там свалить. Тут, э, знаешь, ты приехал, все, ты там, знаешь, как, как говорится, мышь в углу, ты все ты зажат, и вот тебе нужно э эти вопросы решать, разматывать это ежедневно. То есть у тебя забота, У тебя есть ты... партнер, который с тобой все время. Да, безусловно. И вы вместе. Да, да, да. То есть это, это, конечно, проще. Это вообще не вопрос. Это намного проще. То есть ты можешь посоветоваться. Одна голова хорошо, а две это конная полиция. Да. Так или иначе, ты можешь сверить, она со своей колокольни, понимаете, я со своей, то есть э, там у нее там свое видение, там у меня свое. То есть мы можем осудить, у нас есть диалог. А в напряжение ко... было в семье после переезда? Ну, я не знаю, ну что, что ты называешь напряжением? Ну, не знаю, вот ты сам сказал, что переезд, смена Нет, установки, безусловно. это проверка отношений. Да, в том числе. Я об этом тоже говорю. Так, нет, это, это безусловно. Тем более, если тебе особо там нечем заняться, если ты приехал, ну, ты приехал там с чистого лица, ты не понимаешь, что тебе делать. Есть там на кармане что-то тебе там жжет немного, да, там, сколько-то денег. И тебе надо понимать, что надо делать. То есть ты приехал, хорошо. Как себя реализовать? Какое найти любимое дело для того, чтобы там занять свое время, там, я не знаю, там, что-то доказать себе, коммерчески там, по, там, стать интересным, там, чтобы этот проект был, там, это, конечно, безусловно вызовы, и это, конечно, проходит определенный этап, по крайней мере, это у меня, я думаю, у всех тоже. Это даже не обсуждается. И смогут ли, то есть мы знаем там даже просто на слуху, что были достаточно интересные проекты, это далеко хоть не на том же Лиссабоне, но они бывало там разваливались даже в рамках там одной семьи. Там. Может быть, потому что дело не пошло, может быть, потому что было разное видение, может быть, потому что не было клиентов, я не знаю. Ну, как говорят, знаете, один из десяти. Мыли эти один из десяти, я не знаю. Мне кажется, что намного больше. Просто, наверное, оправдывая свою лень и, и, и какую-то пассивность, можно за один из двадцати, как говорится, а есть ли смысл? Второе заведение, мы еще когда его не открыли, но мы уже знали, что мы хотим, мы уже а, нарисовали в блокноте, как мы будем оформлять стены. А, у нас полностью стена, вот, наверное, может быть, ну вот такого, да, в половину этой стены. Она а, забита деревьями, то есть это настоящие деревья. Угу. А после очистки леса, скажем так, вот остаются вот такие вот бревны а Мы их привезли сюда, здесь их наколотили, на стен... Леша наколотил, я красила. Угу. Мы украсили всю стену, и то есть создается впечатление на самом деле леса, настоящего леса. Поэтому название Флорешта, по-португальски это лес, угу. вот. и у португальцев, по крайней мере, не возникает вопроса, потому что они заходят в наше кафе, видят полную стену леса, им все становится понятно. То есть идея тоже такого охотничьего домика а, или домика в лесу? Даже больше какого-то, какого, -то, какого -то самого... куска леса, угу. потому что если Дунорте, это прям домик, Флорешта, это лес. Угу. То есть это уже более, скажем, абстрактное понятие. Мы сделали там композицию на потолок, тоже из веток, связывали эти ветки, размер там, я не знаю, 2 на два, по-моему, это было просто, я как, я как сейчас вспомню, я вообще думаю, что мы на самом деле сошли с ума в то время, как мы ее крепили вдвоем на шатающихся лестницах, потому что флорешту мы сделали от и до вдвоем, то есть там уже маму мы решили оставить в на какое-то время. Но вы вот. уже могли, в принципе, нанять людей, которые могли бы это делать. Да, но это очень долго. Это долго. А это нужно им объяснять, что ты хочешь. Зачем я буду тратить время на объяснение? Я лучше быстрее все сделаю. Мы сделаем все сами. Я научилась класть плитку, например. Вот. И на стены, и на пол, на кухне выложила. Вот. Прикольно. Да. Ну, а Леша, как обычно, он уже все, он уже все умеет. Да. После этого кафе, он уже умеет все. он сказал, когда увидел помещение что оно в два раза меньше. То есть там сто квадратов, здесь двести. Когда увидел помещение флорешет, он сказал, мы это вообще мы за месяц все сделаем. Вот. И здесь же, говорит, ты посмотри, здесь не нужно не ставить ни печки, ничего, то есть здесь вот эти печки, буржуйки мы устанавливали сами тоже, не нанимали никакую компанию, вот это все. А можно было бы такие же проекты реализовать в Екатеринбурге? Ну, мы так, знаете, на фоне это просто обсуждали, мне кажется, что эта невозможность, она там больше, наверное, обусловлена какими-то морально-психологическими какими-то факторами, больше это, наверное, Например. играет роль. Типа ну... здесь застав... жизнь заставила, или перемена заставила и, смотреть и, и, на вещи по-новому? И, по и это что? тоже, и это тоже, то есть безусловно, приехав сюда, мы вышли из зоны комфорта, да. как бы это ни было да. там, как бы это ни звучало, вышли безусловно. Ну просто мне говорят, чувак, ты такой там классный и все дела, почему ты это не делал в Киеве? Ну я опять же говорю, то есть, ну, если это было каким-то катализатором для того, чтобы тебе реализоваться, блин, почему нет? Конечно. Потому что, ну, вот я говорю прямо, в России вообще, в Екатеринбурге в частности, ну, наверное, там, не было бы такой истории успеха по многим причинам, в том числе экономическим. Но так об, ну, абстрагироваться от всего все-таки рынок там, в России, он более конкурентен. Это безусловно. Это безусловно. Он более конкурентен, он более консервативен. То есть есть определенные игроки, просто так ну, ты не зайдешь. Потому что решает... Там, э, любая история успеха, она определяется там одним-двумя ключевыми факторами. Одним-двумя, понимаете? И те, кто уже на этом рынке варятся, им намного проще, так скажем, э, там, запуститься и быть успешным. То есть здесь еще там какое-то время назад, ну, может быть, наверное, сейчас, э, могут некоторые интересные, добросовестные, честные проекты проглотиться э, там, рынком, ну, вот, как Говорится на счете раз. Выстрелить. Да. Вылить. Перевариться. Главное все это дело удержать. Будут ли на это силы? Запуститься, скажем так, добросовестно, порядочно, да, там, вовлечься, ну там, в активно в эту тему и попробовать его там, как бы продвинуть дальше. У тебя есть шанс. На есть стадии... еще это окно, да? Да всегда есть окно. Может быть сейчас немного Но В Бурки его уже нет. Но его уже нет по многим причинам. Но я вам говорю, что Такие, знаете, там, даже не то, что промышленные города, а ну, города с меньшим количеством туристов и так далее, они, они запускаются понятными, известными игроками для платежеспособной публики, скажем так. Когда ты выходишь на рынок новый, тебя никто не знает, тебе ну, там, идет достаточно стихийная там, и случайная публика, так или иначе. У тебя может не быть там, шанса продержаться даже полгода, к сожалению. К сожалению, даже если ты будешь работать вдвоем, например. Потому что здесь, там нет туристов, а тут они есть. Да потому что там нет туристов. Потому что, наверное, здесь еще попроще там, найти какое-то интересное помещение под конкретно проект общепита. Наверное, еще попроще. В таких городах то есть, есть центр и есть все остальное, понимаете? Та же, как вот, например, в порту. Да. В Лиссабоне это немножко по-другому. То есть там, там много центров, там какие точки притяжения, много экспатов, там туристы, они везде ходят, знаете, как леминги туда-сюда, там по улицам заходят там, случайно. И у тебя есть возможность там, через месяц, через два, через три, что случайные люди запустятся, зайдут. И они там запустят, понимаете, э, эту историю, там, по отзывам, по хорошей репутации, там, э, там, какому-то сарафанному радио и так далее, и так далее. К сожалению, эта история, предположим, ну, там, у нас работает в меньшей степени, намного в меньшей. Ну, придут, там, к тебе, там, 10-20 там, друзей. У ну, да, да. да. ну, есть игроки, понимаете, есть, там, ä, понятный рынок. Люди хотят быть на своем уикенде, так скажем, да, в тусовке. Они не хотят, скажем так, экспериментировать. Они uh -huh. хотят, чтобы uh -huh. их поход выстрелил ну, там, в заведение, неважно, пара, семья, там, один на 100%. Uh -huh, uh -huh. Они хотят быть там. Понял. Если ты эту тусовку не организовываешь в, под любым соусом, тусовка, значит, там хорошее имя, там, сфотографировать, там, поболтать с друзьями, там, хорошая еда, там, хорошее обслуживание, локация, безусловно, то ты никому не нужен, объективно. Это вот там один из десяти, если не один из двадцати то там намного, к сожалению, мне кажется, это делать сложнее. Можешь поделиться планами, идеями, может быть, мечтами на ближайшие 5, 10, 20, 100 лет? На 5 хотя бы, что ты уж, знаешь, по... я этот кинул настолько нам... намял нам бока, Ром, намял бока, что, наверное, если бы ты спросил меня год назад, Алексей, поделись, я вот скажу, Ром, в тебе ничего святого, что эти, Ром. С чем поделиться? Последними, как говорится, <смех> шапкой сухарей <смех> поделиться. Сейчас мы немножко голову подняли, я согласен. Дали возможность немного поработать этот сезон и так далее. То есть это, ну, хотя бы позволило, ну, там, знаете, там, напитать Кровью всю эту историю, понимаешь, жизнью заведения, и еще там параллельно даже попробовать рискануть и открыть вот как раз новое полгода назад, безусловно. Что мы планируем там на ближайшие, там, наверное, полгода, да, это реанимировать наш а, первый проект и, и там, сделать его там, не менее успешным, чем он там есть и сейчас и был до этого. Потому что много кто об этом вспоминает, есть, знаете, такая ностальгия понимаете там по hungry байкеру ностальгия mm -hmm. причем у ребят из португалии и много кого и приезжих и кто возвращается там и знаете иногда я не про не плачу это просто слезы или это не слезы я просто плачу но неважно конечно хочется чтобы вот эта атмосфера то с чего мы начинали потому что это все это производные ну может быть это конечно ностальгия и некоторые говорят, проще эту историю отрезать Отпустить, и пойти дальше, да? да. Но если я вижу потенциал и понимаю, что... Ну, то есть идея в том, чтобы было три заведения. Ну, не идея в том, мы просто хотим реанимировать то, что может реально работать с хорошей репутацией, там, отзывами и там, хоро... я считаю, там, хорошим сервисом и хорошей подачей. Ну, Ром, как ты говоришь, может быть после этого будет какой-то как раз баланс между там, там, жизнью и работой, возможно, там, когда у нас будет полноценная команда и так далее, что может быть мы там, немного будем более свободны, чем сейчас. То, что будет через пять лет, я не знаю, я не исключаю, что там, может быть будет что-то еще. Но если говорить, предположим, про общий пит или там, про формат ресторана, ну я говорю прямо на сейчас конкретно эти детали, что все-таки ресторанная тема, она немножко другая. То есть ну, нужно понимать, если кто-то хотел бы или там, сразу же хотел бы шагнуть, скажем так, на голову, открыт ресторан с какой-то, может быть, типичной кухней или там, общей, или какой-то абстрактной, ну, наверное, да, неподготовленному человеку, ну или даже вот я сейчас, да, немножко поварившись в этой каше, но я скажу, что это такой непростой труд, особенно здесь. Начиная из персонала и заканчивая там, тем, кто к тебе пойдет. Это однозначно ну, там, большая ответственность, и хотелось бы там уходить со сцены победителем, а не побитой соба собакой, знаете. То есть, если ты э, там, на... так получилось, так получилось, еще раз говорю. И мне кажется, что если э, твои заведения более менее там. Ну, пользуются там хорошая репутация и можно назвать их успешными, то этот перфекционизм не хотелось бы, конечно, нарушать, не хотелось бы там разочаровываться. А и... масштабируясь его можно потерять? Ну, наверное, да. То, в каком виде он находится сейчас, безусловно, да. Ну мне не хочется этого. Вот если понятно, я не знаю, там, как насчет Маши, но там масштабироваться, понимаешь, там все люди разные. То есть для нас это такой, знаете, сугубо там, индивидуальный проект, если хотите, вот это, как бы, нас с ней. То, что мы видим. Да. То, что там каким-то образом масштабироваться, я не знаю, где-то там еще или кому-то, или что-то. Но мне кажется, что формат таких заведений – это история каждого человека, каждой пары отдельной, кто как они видят, то чтобы не было никаких противоречий, понимаете, изначально. То есть это может провалиться, оно может провалиться и там, и там. Как говорят, а франшиза, меня это не интересует. Вот если ты туда вкинулся, да, я буду там за это париться. Зачем, как бы, эта франшиза, если ты не паришься? Для ну чего? Да, да. Как бы, смысл? То есть, мы не настолько, там, прям, популярны, или, там, что-то такое. Ну, вот, это, это, это ну, такой, локальный, такой, местный, такой, знаете, формат, история, когда, там, большинство людей, кто приходит туда, они понимают, зачем они приходят. Есть какое-то желание, вот, я хочу, но еще мы не сделали? Мы не хотим перегружать деталями. Mm -hmm. Не хотим, чтобы было похоже на какую-то, там, избу, где тоже все собрали и все налепили на mm -hmm. стены. Мы меняем в зависимости от сезона, то есть сейчас будет Рождество, будем украшать, э, сделаем побольше таких там шарики фонарики, гирлянды и прочие вещи, но мы не любим перегружать, чтобы не было э, похоже на, я не знаю, на, на магазин всяких, всяких штук, всяких, всяких ну, вещей. А ты продолжаешь листать Pinterest, Instagram, каких-то ресторанов? Безусловно. Ну, ресторанов, ресторанов, да, но… Наверное, даже больше сейчас Пинтерест и Инстаграмы каких-то домов или каких-то архитектурных там, сооружений. Ресторанов, да, но ресторанов, понимаете, ресторанах они рассчитывают, рассчитывают на свою посадку, на свой поток людей. Нам хочется что-то более такое камерное, потому что у нас само заведение достаточно камерное, небольшое. Вот, и нас больше, наверное, вдохновляют именно интерьеры каких-то домов изб, <с2> избушек, да. То есть пока здесь вы ничего менять не планируете? Пока я думаю, что нет. Все просто. Слушай, кризис это время, ну, многие говорят, кризис время возможностей, да, очищается <с2> рынок и все такое, слабые уходят, сильные остаются, но вот вы в кризис открыли еще одно заведение, то есть вы взяли в аренду какой-то уже существующий э, общепит? Нет. Ну, там появилась процентов, на Ну, наверное, да, элемент успеха, безусловно, там есть. То есть, если говорить конкретно про Порту, да и, да и про Лиссабон, да и вообще, в принципе. То есть, локация, она решает, как я говорил в самом начале. Да. То есть, тебе необходимо прийти к людям. Да, к, я к тому, прийти. что вот сейчас кризис, ну, типа, кризис, правильно? Ну, наверное, да. я понимаю, о чем вы говорите, о чем ты говоришь. Из что, наверное, если бы немножко португальцев не побило градом, вот этим вот кризисом. Ну, не только португальцев. но ну, ну, их особенно, если бы не побило, то, конечно, разговаривать было бы о каких-то интересных э, локациях и помещениях намного сложнее. Нам точно. То есть даже в рамках существующего этого нового проекта, в рамках этой семьи, которая там нам сдавала аренду, в аренду помещения, мое понимание такое, что их там голоса отдавать нам это под наш проект или нет, голоса разделились, так скажем. Ну, мое такое. То есть, если бы не был кризис 2020 -го года, скорее безусловно. всего, вы бы не открыли. Безусловно этот второй, безусловно, третий Безусловно, нет. Это, скажем так, объективный факт. То есть объективный факт, когда, скажем, такие объекты, и конкретно этот объект уже, так скажем, были там, расписаны под другие проекты и для других людей. Все просто. То есть это там, скажем, ну, помогло. Это немножко спустило на землю всех участников рынка здесь. Но не всех, но многих, тех, кто, по крайней мере, хотел сдавать. Но и это позволило, если ты там, настойчиво так, и ненавязчиво заявляешь о себе и там, готов там, подписаться кровью, что все будет так, как ты говоришь, то, наверное, у тебя есть шанс, чтобы там, рискнуть и открыться там, на одной из самых проходных улиц. Каждое заведение – вот, это наше, прямо на кончиках пальцев. Я знаю, где вот мы здесь красили пол, я знаю, тут каждую, там, где торчал там, цемент, или что-то было не так. То есть мы знаем это от и до, и, и на кухне, и в зале. И поэтому и мы стараемся и работать с такими людьми, которые, так же, как мы вовлечены, и хотим, чтобы к нам гости такие же ходили, и к нам ходят такие гости, как, например, новым людям, которые к нам приходят работать. Я всегда говорю: ребята, вот самое главное, у нас все гости адекватные. У нас mm -hmm. неадекватов нет. У нас да. нет, нет таких, кто начинает выпендриваться, предъявлять какие-то претензии или фыркать, да. То есть у нас гости самые лучшие. Класс. И они это чувствуют, и они вам ставят пятерки. Это тоже. Как ты думаешь, Португалия вот и конкретно Порту в 2021 году, это то место, куда надо ехать, открывать свой бизнес? Ну, почему нет? Почему нет? Не знаю. Ну, это одно из мест в ну там, мире. Пор Португалия? Нет, Португалия, она небольшая. То есть здесь или Лиссабон, или Порту, там или, ну, не знаю, там, юг в меньшей степени. Порту, я думаю, что он открыт, его двери открыты. Там для любых интересных проектов, для любых интересных проектов. Я думаю, что места хватит всем. Но вопрос в том, что там... Должно быть соответствующее предложение этому спросу. То есть Если кажется, что вот, там, есть туристический город и, там извините, туристы, они там, там палку поставили, она, да? она будет продаваться. Но, как показывает практика, ребят, к сожалению, нет. То есть, если ты запускаешь достаточно там, дорогую инфраструктуру, но тогда у тебя и там, шансов, чтобы провалиться, намного больше. Если у тебя там есть еще там какой-то запас, ты, ты можешь там полгодика-годик там немножко там подождать, у тебя есть запас, да. Но с другой стороны, у кого есть запас, как бы нафиг им это надо. Ну, это такое, знаете, давай, суждение.